Уважаемые граждане России, дорогие друзья, только что мною принесена президентская присяга. Она дается народу России, и в ее самых первых строках обязательство уважать и охранять права и свободы человека. Именно они признаны высшей ценностью в нашем обществе. И именно они определяют смысл и содержание всей государственной деятельности. В этой связи считаю своей важнейшей задачей дальнейшее развитие гражданских и экономических свобод, создание новых, самых широких возможностей для самореализации граждан. Граждан свободных и ответственных, как за свой личный успех, так и за процветание всей страны. Именно такие люди создают высокое достоинство нации и являются источником силы государства. Государство, у которого есть сегодня и необходимые ресурсы, и четкое понимание своих национальных интересов. Хотел бы заверить сегодня всех граждан страны, что буду работать, с полной отдачей сил, как президент и как человек, для которого Россия – это родной дом и родная земля. За последние восемь лет был создан мощный фундамент для долгосрочного развития, для просто десятилетий свободного развития и стабильного развития. И этот уникальный шанс – мы должны максимально использовать, чтобы Россия стала одной из лучших стран мира. Лучшей для комфортной, уверенной и безопасной жизни наших людей. В этом наша стратегия. И в этом ориентир на годы вперед. Я в полной мере осознаю, как много еще предстоит сделать. Сделать, чтобы государство было действительно справедливым и заботливым по отношению к гражданам чтобы обеспечить самые высокие стандарты жизни, чтобы как можно больше людей могли причислить себя к среднему классу, могли получить хорошее образование и качественные услуги в области здравоохранения. Мы будем добиваться внедрения инновационных подходов во все сферы жизни, строить самые передовые производства, модернизировать промышленность и сельское хозяйство, создавать мощные стимулы для частных инвестиций и в целом стремиться к тому, чтобы Россия прочно утвердилась среди лидеров технологического и интеллектуального развития. Особое внимание придаю фундаментальной роли права, на котором основывается и наше государство, и наше гражданское общество. Мы обязаны добиться истинного уважения к закону, преодолеть правовой нигилизм, который серьезно мешает современному развитию. Зрелость и действенность правовой системы – это важное условие развития экономики и социальной сферы, поддержки предпринимательства и борьбы с коррупцией, но не в меньшей степени – они служат укреплению роли России в мировом сообществе, способствуют ее открытости миру и конструктивному равноправному диалогу с другими народами. И, наконец, подлинное торжество закона возможно ли при условии безопасной жизни людей? И я сделаю все, чтобы безопасность граждан была не просто гарантирована законом, но и реально обеспечено государством. Названные мною задачи требуют каждодневного взаимодействия со всеми ответственными политическими силами, с институтами гражданского общества, с партиями, с регионами России. Рассчитываю, что мир и согласие в нашем общем доме будут и дальше укрепляться сотрудничеством разных конфессий, социальных групп, и национальных культур от этого прямо зависит настоящее и будущее нашей страны дорогие друзья вы понимаете сколь глубокие чувства я сейчас испытываю я хорошо осознаю какой груз ответственности ложится на мои плечи и рассчитываю на нашу совместную работу я сердечно благодарю президента Владимира Владимировича Путина за его неизменную личную поддержку, которую я постоянно ощущал. Уверен, что так будет и впредь. Сама жизнь и ход истории ставят перед нами принципиально новые, еще более сложные задачи. Но убежден, что их достижение абсолютно по силам нашей стране, ее трудолюбивому, и талантливому народу. И сейчас мой долг служить ему каждый день и каждый час. Сделать все для лучшей жизни наших людей, их успеха и уверенности в своем будущем. Во имя дальнейшего подъема и процветания нашей любимой Родины, нашей великой России. Спасибо.